конкретной торговой рекомендации, чтобы вы имели четкое представление, что можно делать на рынках прямо сейчас. Сегодня, друзья, на повестке экономического календаря наконец-таки есть на что обратить внимание. В 10.10 .10 по GMT состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который, конечно же, спровоцирует повышенную латинсть британской валюты, за которой мы, собственно, следим. И мне, ну, я думаю, что и не только мне, будет крайне интересно послушать, что же думает британский регулятор относительно перспектив национальной денежно-кредитной политики. В последнее время было очень много спекуляций на тему того, что Банк в Англии стоит задуматься, имеет ли смысл дальше повышать процентные ставки, потому что, судя по тому, что инфляция остается на двузначных уровнях, прошлые 10 решений по росту процентной ставки не привели к должному результату. И в зависимости от того, какой риторики сегодня Бейли предпочтет придерживаться, от этого будет зависеть будущая динамика британской валюты. Далее, друзья, мы переключим наше внимание на американскую статистику в 14.45 по GMT, это отчет по индексу производственной активности PMI. Более объективная статистика, более интересная статистика по производственному сектору, это отчет ISM, тоже промышленного сектора, он выйдет через 15 минут после этого, в 15.00 по GMT. Я бы даже сказал, что отчет ISM производственного сектора и сферы услуг, которые мы ждем в пятницу, важнейшие релизы для дополнительной оценки текущего состояния американской экономики. И значит, важнейшие релизы для нас, потому что мы следим за долларом очень внимательно, и доллар, по сути, остается главным катализатором всех движений на финансовых рынках. И поскольку мы сейчас фокусированы прежде всего на том, что произойдет с американской валютой, я не распыляюсь на большое количество торговых рекомендаций и идей. И мы сохраняем наш довольно узкий портфель, который заточен именно на отработку идей, связанной с изменением курса доллара. В 15.30 после уже американской статистики выйдут данные по запасам нефти в США. Тоже важный релиз. Ну, как минимум, это статистика, которая свидетельствует, что в последней неделе, уже больше чем месяца, мы видим значительное увеличение запасов нефти в США, что говорит о снижении спроса на внутреннем американском рынке. Я рад то, что по идее на такой серьезный негативный фактор, как падение спроса на американском рынке, нефть не реагирует должным образом. То есть мы не видим развития каких-то мощных, нисходящих тенденций. Более того, нефть остается стабильной и периодически демонстрирует даже признаки роста. Вот как это происходит и сейчас. В настоящий момент мы видим бренд в районе 84 долларов за баррель. Уже рост с текущей азиатской сессии второй день подряд. Я думаю, что эта тенденция сохранится, потому что ни доллар, ни данные по запасам сейчас не омрачают рыночные настроения, хотя могли бы. По идее. Возможно, бустом, катализатором и таким положительным фактором для котировок нефти выступила китайская статистика. Буквально несколько часов назад вышел целый блок данных из Китая. Это оценки состояния промышленного сектора, но со стороны разных источников. Классический традиционный индекс PMI Китая, который вырос с 51 до 52,6. Индекс PMI Кайшин. 51,6 с 49,2. Здесь из зоны стагнации мы явно вышли в зону роста. Индекса NBC 52,6. Тоже оценка промышленного сектора. Рост 50,1. Придраться к статистике ну, практически невозможно. Даже невозможно. Учитывая, что промышленность это... Катализатор, конечно же, китайской экономики, роста ВВП. И учитывая то, что мы ранее с вами оценивали Китай как основной регион, который обеспечит весь рынок нефти масштабным спросом, эта статистика доказывает то, что продолжающееся экономическое восстановление китайской экономики останется драйвером для котировок нефти. И, возможно, рынок как раз сейчас... С большим удовольствием работает с идеей восстановления спроса на фоне ограниченного предложения из-за всех тех решений касательно потолка цен, эмбарго, ограничений на поставах, которые действуют в отношении российских экспортеров углеводородов. Если рынок готов на этом фоне, отталкиваясь от китайской статистики, расти, я думаю, что нам тоже не нужно искать причин для снижения, поэтому по бренду предлагаю уже ждать закрепления выше 85 долларов за баррель. Индекс доллара 104.83. Мы снова сегодня с азиатской сессии восстанавливаемся и приближаемся к сопротивлению 105 пунктов. За последние торговые сессии новостной фон абсолютно не изменился. Я бы даже сказал, что каждый день есть какие-то признаки, указывающие на то, что до Доллар сохранит восходящую динамику, потому что доллар будет опираться на перспективу ужесточения американской монетарной политики. В понедельник, как вы помните, вышел неоднозначный отчет по заказам товара длительного пользования. Заказы снизились в прошлом месяце на 4,5%, против роста в декабре на 4%, и многие сочли это крайне негативным релизом. Это не так, потому что глубокий анализ составляющих этого Показатель продемонстрирует вам тот факт, что основное снижение заказов на товар длительного пользования произошло за счет снижения заказов на гражданские самолеты. В прошлом месяце продажи просили больше, чем на 50%, но это следствие, это нормальное явление после ажиотажного спроса, который мы наблюдали двумя месяцами ранее, когда заказы на гражданские самолеты выросли больше, чем на 150%, если сравнивать со средним показателем за год. И если мы уберем сейчас этот компонент из общего показателя по заказам товара длительного пользования, мы увидим положительную динамику, рост больше, чем на 1% и в принципе этот релиз также можно трактовать как довольно сильный. Я на самом деле опасался, что высокие процентные ставки негативно отразятся на рынке недвижимости в США. Но последний отчет сделки по недвижимости в прошлом месяце выросли на 8 процентов, 8,1 процент. В то время как эксперты прогнозировали, что рост вряд ли превысит 1 процент. Но главное, что такой значительный рост это прекрасно, но самое важное то, что продажи остаются на положительной территории. Это значит то, что американская экономика переварила текущий уровень процентных ставок и готова с ними работать без каких-либо негативных последствий в виде экономического спада и рецессии. И опять же мы с вами выходим к тому, что при такой экономической конъюнктуре американский регулятор имеет все Необходимые условия для того, чтобы не тормозить на текущем этапе, дальше повышать процентную ставку. И последние прогнозы, друзья, Сити, Барклайс ожидают, что в марте ставка будет повышена на 50 байсных пунктов. Мне эта точка зрения импонирует, потому что я, как вы помните, возможно, одним из первых начал анонсировать вероятность повышения ставки на 50 байсных пунктов. И сейчас уже моя точка зрения обрастает поддержкой их серьезных крупных аналитических отделов, серьезных инвестиционных банков. Банков Америка считает, что вовсе ставка будет увеличена на пике до 6%. Это даже круче оценки Citi и Barclays, которые полагают, что на пике она достигнет процента. В общем, по доллару пока что сохраняем длинную позицию, потому что видим, что основания для повышения процентной ставки есть. Золото 1830 долларов за тройскомунсу. Ситуация очень интересная, друзья. Друзья, настроение, сантимент очень быстро изменился в ходе вчерашней торговой сессии. Сейчас у нас следующая картина. Рост доллара, повышение доходности американских облигаций. Десятилетки сегодня растут на полпроцента и котируются уже на уровне 3,95%. процента. На этом фоне золото развивает восходящую динамику это довольно странно но в пользу роста сейчас уже говорит развернувшийся показатель сантимента потому что толпа залезла в короткие позиции я думаю что настолько быстрая смена рыночных настроений она не может быть качественным сигналом того что вот нужно теперь золото покупать я вам рекомендую все-таки еще раз осмыслить текущую ситуацию если вы считаете что сантимента в данном случае это хороший индикатор для принятия решения золота нужно покупать но я все-таки сделаю большую ставку на текущий рост доходности треже, если укрепление доллара, поэтому по золоту еще пока что поддержу короткую позицию и по остальным финансовым активам американский фондовый рынок S&P 3975 пунктов все без изменений ждем дальнейшего развития нисходящей динамики пару фунт-доллар 1238 поддержку фунту оказала новость о достигнутом соглашении между ЕС и Англией по, по Северной Ирландии, но этот эффект политического позитива продлился недолго, поскольку уже к концу торговой сессии фунт снова ушел на отрицательную территорию. Сейчас какого-то эффекта долгосрочного этого фона от этого фона уже не будет, поэтому я рекомендую... Здесь тоже сосредотачиваются на том, что давление на фунт продолжит оказывать укрепление курса доллара. Поэтому цели по паре фунт-доллар это ждем снижения ниже отметки 1.20. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!